Всем привет привет дорогая команда ну что у нас завершился с вами каталог 4 который у нас был очень классный он содержал акционных много наборчиков, но Много акций. Огромное количество было акций на парфюмерию. И мы, конечно, спешим подвести итоги по этому каталогу. Значит, я думаю, вы видите, что в этот раз мы разыгрываем. Это продукты для здоровья. Алоэ баланс и ньютоник. Акция, как всегда, кратная. Условия остаются те же. Купи на 15 баллов. Конечно, оплати до конца каталога. Акция кратная, то есть если, к примеру, у вас 50 личных баллов, тогда вам присваивается 3 номерочка. И напоминаю, что с этого года мы разыгрываем 5 подарков. Всем желаю удачи и поехали! Итак, заходим в генератор случайных чисел. Так, все хорошо видно. В первом подарке принимает участие 28 человек, 52 номерка. 52 и первым победителем становится, становится, становится номер 44. Это структура Пунько Елены. Кравчук Ирина. Ирина, поздравляю вас. С вами Елена свяжется и все расскажет. Второй подарок. Это моя структура. Всего 55 участников, 132 номерка. Вторым обладателем шикарного набора для здоровья становится номер 11. У кого, у кого номер 11, это Эйсмонт Виктор Лилия, семейный контракт. Поздравляю вас, вы выиграли вот такой вот шикарный подарок. Следующий подарок структура Синкевич Ольги. 35 участников, 73 номерочка. 73, проверяем. Да, все верно. И, и, и, и, и. Победителем становится тот, у кого номер 30. Номер, номер 30, структура Панасюк Натальи, Ключенок Наталья или Ключенок. Извините, если неправильно проговариваю фамилию. Наталья, поздравляю вас, с вами наставник свяжется и все-все-все расскажет. Следующий подарок это от структуры Подтопчук Галины, 43 участника, 102 номерка. Я думаю, вы понимаете, что номерки зависят от количества баллов. То есть, чем больше покупок в структуре, тем больше номерков. Номер 74. Кто же, кто же, кто же это? Марчук Оксана. Оксана, поздравляю тебя. Ты крутышка. У тебя огромное количество баллов. 392 личных балла. И один из номерков стал, стал выигрышным. Галина с тобой свяжется и все-все-все расскажет. Ну и последний наборчик. Мы разыграем в структуре Лыбко Любови. 47 участников. 101 номер один. И последним счастливчиком, счастливчиком становится, становится номер 45. Номер, номер, номер 45. Это Ушакова Анна поздравляю вас, вы выиграли вот такой вот шикарный подарок, с вами свяжется любовь и все-все-все расскажет, на этом наш розыгрыш завершился, поздравляю всех победителей, всех покупателей, благодарю за покупки и конечно не хочу вас расстраивать, у нас розыгрыши продолжаются, условия те же, что же мы будем дарить мы всегда уведомляем чатов в соцсетях, поэтому кого нет у нас чатом, пишите наставнику, пишите мне в личку. Все мессенджеры есть под этим видео. Также не забываем подписаться на мой канал, чтобы знать все акции, Все распродажи, все о продукции компании Faberlic, все новости компании Faberlic. И продолжаем покупать вот по такому веселенькому весеннему каталогу 5. Он у нас уже действует до 16 апреля. Огромное количество новинок, новые сумочки, много-много всего такого классного нового и очень крутые цены также если у вас нет личного кабинета посмотрите какой шикарный подарок сейчас дарят новичку гидрогелевые патчи на выбор только всегда все подарки по итогу каталога то есть вы выполнили условия купили на 49 рублей ценах каталога оплатили до конца каталога то есть до 16 апреля и в следующем каталоге или в следующий заказ подарок за вами закреплен 3 каталога лога вам за рубль добавится гидрогелевые патчи на выбор это для тех у кого нет личного кабинета всем до скорых встреч всем пока и еще раз поздравляю всех победителей!